Ну, ждалась и солнышко. Вот оно красота. И снова, и снова спряталась. Чё, как поспал? М? Как поспали, говорю. Да, да. Даже просыпался. Да. Да, в Игодинбурге целый час не Ты чё, просыпался? Да, несколько раз. Чё, проснулся, смотрю, стоим. А я не просыпалась. я а, не могу. Просто это... А, Время-то ещё добрые люди-то спят. <связать> а мы-то уже, мы-то по тому времени живем, 6 часов у нас уже попейм. Ну и, и все, а еще поспать, куда спать. И малыш. Да вот ты? такой внутренний резонанс. А что такие? Ой, а пейзаж. Ой, ну, а я так делаю. Ух ты, на мосту. Я не на мосту, но.. А там у мозг. речушка Там гора, папа, бля Картошечка Людей Вот сейчас-то как мы на горе едем Да, а там вот И где по дороге иван уже Распушился уже Отсвел Руд сказал. Это это река вау, вау, Какая большая Ух ты, Папа Что это там такое? Какой-то кокол В воде Буй Вот он еще буй О, А че еще буй? Ну это корабли, чтобы не заплывали тут мелко с левой стороны. Там крупно, а тут мелко. А, вот тебе вот еще один. О, вот это, кажется, какая-то лодочка. Вот Мне тебе и проплыли главный. речку какую-то. Наше путешествие продолжается, как очень приятно получать подарки. Распаковали, посмотрели. Наверное, это любой человек любит получать подарки. А поскольку мы едем в гости, мы тоже поехали не с пустыми руками. Я вот помню, когда мы жили в Новосибирске, и мы ездили в Москву с супругой, то ну, мы жили в городе. Что я мог набрать? У нас шоколадная фабрика Новосибирская, хорошие там коробки конфет такие красивые вот я их купил тоже людям в подарок потом а, приобрели в барнауле продукцию значит фирмы алтай старовер там значит бальзамчики какие-то мед там красивенький тоже ну в общем чтобы людям сделать приятно чтобы оставить о себе память я думаю нету смысла вот мы сейчас едем нету смысла покупать какую-то коробку конфет там из магазина из каких-то сетей да потому что ее можно и там купить мы хотели какой-то такой подарок, именно вот э, подарок нашей местности, чтобы это было натуральное, чтобы это было, вот, ну, как говорится, от своих трудов. Вот, мне кажется, именно такой подарок, он э, запомнится человеку, и когда человек, ну, если это еда, человек будет кушать и как бы вспоминать, вот, что вот это привезли такие люди. Вот, поэтому, дорогие, я представляю вам наши подарки ну, это очень скромно на самом деле очень скромно сумок много все тяжело короче Ба Итак, здесь конечно не совсем будет понятно это просто э, наша богородская травка чебрец я ее собирал когда мы пошли коров там Чувствую, через бумажный пакет Очень хорошо проходит Ну, я вот тут сделал нашу этикеточку Вот так на память И, конечно же, конечно же Наш дорогой Алтайский мед Ну, в смысле, дорогой В смысле, хороший Не в том плане, что он прям дорогой какой-то Опа Это мед разнотравия С наших полей, от наших пчелок я знаю, что куда мы едем, уверен, что и там есть мед, но это другой мед. Вот. Тот мед тех мест, а это наш мед с наших цветов, поэтому я думаю, люди будут довольны. Ну, и нам будет приятно, что мы приехали не с пустыми руками. Вообще, как бы дарить подарки всегда это интересно, людям делать приятно. Сейчас самое главное только правильно закрутить, а то иначе... Пока доедем, все вылится, останемся без подарков Ну вот Мы много не стали брать вот. Трехлитровая банка, тяжелая вот. Хотя на поезде едем, можно было бы и больше взять ну, Куча сумок Ну вот так вот Что ж Как говорится, мелочи приятно наконец-то за нами приехали Как это называется? То есть ты хочешь сказать, что это не Тадж-Бахал, да? А у нас у русских есть только слово офигеть Да таких но это же не, не ругательное слово ну как бы и не очень Не да не литературное сейчас так надо на фоне этого хотя вот у нас на фоне машины такая красота видео снимаю Видишь, нам даже не надо в Индию ехать. Вот, Гоа. У него Гоа, Индия. Вот мы и попали. Вот смотри. Стой, стой. Покажи майку. Слышь, майка Гоа. Все, то есть вот хотели в Индию поехать. Вот, держите вам Тадж-Махал. Ну, напротив, наверное. Бассейн, а бассейн немножко цветел. Пойдемте, пойдемте туда. Это что такое? Белая мечеть.